мои дорогие друзья и зрители мы летим в испанию сначала в барселону а потом на тенерифе что нужно чтобы посетить испанию прежде всего нужно зайти на сайт здравоохранения испании и заполнить форуму и получить qr Заполнить форму очень просто. Если вы российские граждане, пишите российский паспорт и отвечаете на все вопросы, которые вам задают на этом сайте. Что очень важно, вы должны заполнить форму на сайте за 48 часов до вылета. Вы должны зарегистрироваться на рейс и иметь места, которые нужно указать в этой форме. Сейчас мне кажется уже... Летели Барселона. Вот аэропорт Барселона. Он там наш самолет. Пойдем на паспортный контроль. Поэтому мы идем вниз. Вот он, пограничник. Сейчас будем проверяться. Контроль санитарный. Сколько народу. Весь рейс, поскольку Болгария в красной зоне, теперь весь рейс проверяют на выборочно даже говорят, будут делать тесты. Еще очень важный момент. Вы не должны вылетать из страны, которая находится в красной зоне по коре. Болгария вошла в красную зону буквально перед самым нашим отлетом. В Испании делают выборочные тесты. Для них зеленый сертификат и действует в ограниченном объеме. Поэтому с самолета берут часть людей и отправляют их на тесты. Причем нужно ждать. Если вы попадете в этих несчастливчиков, как я, то вам придется посидеть и подождать. Итак, не забудьте, что вылетать вам следует из зеленой зоны и пробыть в этой стране вам нужно не менее двух недель. этим людям не повезло. Они сейчас пойдут делать тесты. В аэропорт Барселоны и отправляемся в отель на такси. сняли Вот так вот Тут еще есть три остановки Раз, два, на третий так. Нужно входить и выходить В автобус можно входить на остановку А билеты покупать тоже или в автобусе, или на остановке. Мы купили в автобусе, как всегда. Вон там видно стоимость билетов. 5.91 билет. Десять двадцать, а автобус идет 35 минут. Вот, водитель дал то было аэропорт, и там видно кто летит куда. Ну, все приехали в аэропорт. Посадка происходит. Терминал 2. цифра B. Тут прямо Аэропорт 2ТБ. Аэропорт 2ТБ. который идет на площадь Каталония. Аэропорт 2ТБ. Все покупают билетики. аэропорту Барселоны. Терминал 2. И сейчас мы будем искать наш рис. Это, наверное, наши А я все пытаюсь снять этого коня. Вот эта скульптурка. По-моему, сколько раз мы бываем в Барселоне, столько раз я пытаюсь его снять. Сейчас мы его снимем таки. <смех> Облетим коня вокруг. Вот такая лошадь тут у нас в центре. Надпись. Кабала. Фернандо Батер. вот Так вот выглядит профиль на таком пастаменте. Ну, в общем, я его со всех сторон. Обфоткала коня со всех сторон. Вот так вот. Я с конем. Так, мы пошли искать свою стойку регистрации. А, вот там. Народ собирается там. Но это не одним летим. Видишь, тут еще кто-то. Это Амстердам. Амстердам, да. Так, ну а мы сейчас будем смотреть. Да, 12.35. То есть вот отсюда, Тенерифе, второго терминала, аэропорта Эль-Прант, летит 12.35. Основной терминал, говорят, и один. Вообще-то терминал теперь для тех стран, которые не входят в Евросоюз. И, видимо, для местных линий, потому что Тенерифе – это внутренняя испанская линия. Сейчас будем показывать посадочные талоны. Так, все, досмотр прошли. Успешно. Успешно. Чисто. Раздели до трусов. Хотели рюкзак вытряхнуть, но не вышло. Но все нормально. И уходим теперь на посадку. Паспорт никому не показывали, достаточно было нашего посадочного талона, никаких QR-кодов, никаких пока, во всяком случае, никаких этих зеленых сертификатов. Правда, я его при регистрации загружала, поэтому... Но сейчас никто ничего не попросил. Смотри... Хорошо. Да. Это мужское. Это, это мужское. А это женский, вот. Это классический. Он шикарный, он долго держится. Даже в магазине девушки говорят на русском языке. Так, ну ладно, все, так с фри мы прошли. Все, мы пошли завтракать в фудмаркет. Да, бросигураменте. Так, все, мы позавтракали в Вот, вот всё, остатки <с <с А вот это вот это деревянная ложка, бумажная тарелка и стаканчики. Пластика уже нет. Чай пьем. Сидим, около нас все труд пол. Мамамия, да, все работает нормально. Пандемия дала, все хорошо. Ну, вот такой вид на аэропорт. Магазины работают все. Ну, не все, но многие. Сколько стоит такая прелесть? 16 евро. А что вообще ничего не стоит? Такие уги тёпленькие. А сколько стоит? Двадцать четыре 24 евро. Огромный бургер Кинг. И там никого почти не. Предстоит вот РНР. Это все много места в аэропорту, и народу не так много. Вид такой на кафе. Выход С-22. would like to order something during the Наш перелет на Тенерифе. Вы все сами видели и слышали. Перелет дался нам нелегко, хотя продолжался он всего три с половиной часа. В аэропорту много пунктов проката машин. Сейчас мы возьмем машину и поедем в отель. Обычно мы пользуемся услугами одной и той же фирмы. Здесь наиболее гуманные цены и хорошие условия. Подгудка классная, поют райские птички даже в аэропорту, очень хорошо. Стою под пальмой жду машину. Итак, подведем итоги, что у нас было для прилета в Испанию: шенгенская виза qr код, полученный на сайте здравоохранения, зеленый сертификат о прививках или любой другой сертификат и ПЦР-тест подойдет. Ну и вылет из зеленой зоны, где вы пробовали две недели. А также проверяйте ковидную информацию регулярно перед вылетом, потому что ситуация меняется и все мои рекомендации могут вам не подойти. Кто беспокоится о воздухе на Тенерифе в связи с извержением вулкана на пальме смотрите мои дальнейшие видео, все расскажу и покажу.